Как мы нарушаем ритм? Очень часто встречаются два очень экспертных человека, и говорят, давай с тобой реализуем гениальную идею. А в конце они заканчивают такой фразой. Когда-нибудь надо обязательно созвониться, чтобы ее наконец уже пустить. Не договорились о следующем шаге. Не договорились о том, когда будут утренние брифинги по этому проекту проходить. Не договорились о том, когда будет следующее планирование. То есть ритм не запустили, у проекта нет шансов реализоваться в срок еще хороший способ э, нарушать ритм. Кто писал инструкции для своих сотрудников? У кого были проблемы с внедрением этих инструкций? Я же написал инструкцию, ее кто-то вообще читал. Почему никто не читает? Мы нарушили закон ритма. Нет повода прочитать эту инструкцию. Нет повода. Если мы не создали ритм двухнедельных ретроспектив, когда команда собирается, по инструкции пробегается, выделяет плюсы, дельта плюсы, у команды нет повода возвращаться к этой инструкции, и все. Вы писали инструкцию в стол, она никому не поможет. Но еще хороший пример нарушения ритма при работе с клиентом. Я ему пока еще не звонил. Нет, я ему сейчас я сейчас все доделаю, все доделал до конца, а потом только позвоню. Клиент думает, что мы умерли. Мы не сделали промежуточную задачу, нам стыдно об этом ему сказать. Мы нарушили ритм работы с клиентом. Клиент думает, что мы умерли. Тоже хороший пример нарушения ритма. А вот как мы нарушаем закон визуализации. Совещание прошло, там гениальные мысли, стратегия наша, автоворонка была прописана, может быть, выход на новые рынки. А потом я говорю на этом совещании, коллеги, а давайте это в Google документе тезисами запишем. Илья, мы не будем записывать, мы так запомним. Сейчас сфотографируем и в твою любимую Google папку выложим. Так и получилось, бизнес обанкротился через 6 месяцев с долгами. Не слушали меня. Как экономическое чудо делать? Значит, если мы визуализируем просто ради черновиков, это хорошо. Ну, просто ручку расписываем. Если мы в процессе обсуждения, в процессе мозгового штурма не генерируем конкретные тезисы, которые потом лягут в наши проекты, ну, мы потратили время в лучшем случае на тимбилдинг, а в худшем случае в пустоту. Ну это тоже хороший пример. Тысяча бумажек, везде записано. Нет единого места, где команда могла бы брать задачи сверху и постепенно их выполнять. Ну и взрывной микс мессенджеров со всех сторон прилетают сообщения. Мы уже не понимаем, где мы переписывались с дизайнером, где переписывались с маркетологом, где переписывались с коммерческим директором. Ну и мозг отказывается вообще пользоваться этими мессенджерами, начинает сверху наслаивать режим. Давай-ка это в коридоре с тобой встретимся, поговорим быстренько, а дальше уже разбежимся и пойдем делать дальше. Нарушили закон визуализации. Вместо того, чтобы на доску Трелла выложить подряд эти задачи, мы начинаем огородить огород.